Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и Вести Волкон. Сегодня мы находимся на празднике Бога Купалы. Сейчас идут русальские недели. Это недели, когда человек должен очищаться духовно, телесно, душевно. Основой данного праздника является легенда о том, как Перун освободил из чертогов серых наших угнанных юношей и девушек. И дабы очистить их от скверны, был проведен серьезный обряд. В данном случае мы находимся у родноверов, которые славят богов, очищают свою душу, соединяются между собой. Мы приехали для того, чтобы показать этот праздник в различных общинах. Доброго здравия! Меня зовут Ярослава, я ведущая свадеб, коллагодных праздников. Сегодня я приехала на праздник Купала, который проходит под Серпуховым, Купала на оке. Мы здесь проводим обряды, проводили русалок, пели песни, играли в обрядовые игры. А сегодня самый главный праздник Упала, где мы совершали обряд «Зачем был Купалы?». Распевали с девочками песни, срывали травы, цветы, творили венки обережные, водили хороводы. Что еще сказать? Погода сегодня замечательная. Мы искупались в оке, омылись, сняли с себя усталость. И самое главное на сегодняшний день это все-таки, чтобы человек занимался собственной душой, очищением своей души, а вслед за этим очиститься и тело, и укреплять дух свой. Вот это самое главное. Благодарю за внимание. С вами был Владимир Тюняев и Вести Валкон.